Уважаемые друзья, приветствуем вас на совместном мероприятии компании Altium и компании Rezonit, ведущего производителя печатных плат России. Это первое мероприятие, направленное на практическое применение инструментов компании Altium и дальнейшего производства печатных плат в компании Rezonit. Этим семинаром мы начинаем серию региональных мероприятий, которые в этом году пройдут в пяти разных городах. В протяжении нескольких лет наша компания традиционно проводила серию осенних семинаров на площадке технопарков Зубова. В рамках семинаров наши ведущие специалисты делились опытом проектирования печатных плат с учетом технологических возможностей производства. Сотрудничество с компанией Altium, ведущим мировым производителем SAPR, стало логичным шагом на пути к улучшению взаимопонимания между разработчиками и производителем печатных плат. как человеку увеличенному процесс создания печатных плат и со стороны пользователя, или да, в и со стороны технического специалиста. И мне, конечно, интересно понимать все подноготные процессы происходящие, понимать, что вот эти вот там, требования в табличке, которые написаны у вас, и которые иногда мешают сделать так плату, как хочется, да, они не с потолка взяты вами, а в принципе обусловлены тем или иным техпроцессом. как молодой специалист впервые на таком семинаре. Мне очень, в принципе, нравится политика с точки зрения того, что есть общение между изготовителями и разработчиками. Я пришла послушать про технологии разработки, какие сейчас есть в и меня порадовало, что действительно очень подробно отличают технологии. В ходе семинара я узнал о типовых ошибках, о том, как их не допустить. Это шаблоны проектирования, многослойные печатные платы. Самая, наверное, главная особенность их изготовления не просто как они обычно делаются, а как они делаются, скажем так, помимо типового технологического цикла производства. Теперь в Резоните есть функция именно тентирования плат, Нас кто-то интересовал, потому что раньше делали там, где могли. Вот, теперь тоже интересовались, тоже будем заказывать да. именно с такой функцией. Мне нравится смотреть за развитием фирмы Резонит и Альтиум, как они вместе взаимодействуют. Это было для меня очень интересно на этом семинаре. Также а, была возможность поделиться своим опытом и послушать опыт своих коллег из других организаций.